Привет-привет, дорогие друзья! Снова с вами канал Секреты Ютубера. В общем, ситуация такая. Посмотрел я на днях аналитику канала и выявил такую вот а, интересную тенденцию, склонность, так сказать, народа к просмотрам определенных тематик уроков а, на моем канале. Когда-то достаточно уже давно я записывал а, ролик а, на тему, как Войти в Windows 10 без пароля. И вот в итоге э, некоторого анализа я вывел такую вещь. А Интерес э, к видео не спадает. То ли народ так часто забывает свои пин-коды, пароли от э, операционки, то ли еще что-то, но, но просмотры идут, их достаточно много. Правда, вот дизлайков на этот э, урок больше, чем лайков. Ну, скорее всего, это от того, что народ немного не понял месседж того видео. А он заключался в том, что не то, как взломать, сбросить пароль, а то, как настроить Windows, чтобы он не требовал пароля при входе, хотя он на самом деле был бы. То есть автоматически ввод пароля без участия пользователя. Так вот, так как э, спрос всегда рождает предложение, я решил поступить следующим образом. Я взял и прикупил себе программу Лину, которая такие сбрасывает пароли э, от э, учетных записей как локальных, так и Microsoft, на любой версии Винды. Программа достаточно простая, как апельсин, как вот, вот видите сейчас здесь э, два варианта. Она делает э, Загрузочный диск или CD-DVD, именно диск, или делает загрузочную флешку. Кое потом мы вставляем в компьютер, перезагружаемся, настраиваем BIOS. И вуаля! При загрузке мы имеем таки возможность сбросить пароль причем почастую. Сейчас я вам это все продемонстрирую, покажу, как оно все работает. Да, и более того, забегу сразу вперед. Саму программу я не буду. Отдавать свободный доступ по понятным на то причинам. Но вот образ, который программа сделала, я выложил у себя в аккаунте в Boosty. Пожалуйста, берите, скачивайте, записывайте себе. Это образ DVD-диска. Скачивайте себе на баланку, пользуйтесь. Кто хочет сделать загрузочную флешку, пожалуйста, там же, в этом же посте приложена программа, чтобы сделать из ISO-образа загрузочную флешку. Этим вы поддержите развитие канала, ну и спасете себя от непредвиденных ситуаций, когда, понимаешь ли, забыт пароль, что делать, войти в винду невозможно, и устанавливать, терять время, нервы, силы и нужные программы... Это вообще кошмар, это все равно, что катастрофа, наводение, пожар. В общем, давайте-ка сейчас посмотрим, э, как работать с образом, как он все делает, потому что он у меня уже записан, я уже сам у себя все проверил. То есть э, сейчас вы посмотрите мои действия в записи. За качество не меняйте, записывал э, секшн камеры, потому как э, сами понимаете, ОБС при, э, в биосе после перезагрузки работать от оказывается, но сделал насколько мог, настолько хорошо, качественно и постарался сделать. Итак, давайте пойдем посмотрим, а сами не забывайте сейчас подписаться на канал, поставить лайкосик под видосик, колокольчик прожмякать, ну и естественно, вперед всем на бусте, ссылка будет все в описании под видео, так что давайте смотреть.